Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на одной четвертой Лиги КВН Сибирь Некст. Скажи про Лигу КВН сибирь Next в шести словах. Мне эта Лига очень нравится. Но тут шестое можете сами выбрать, мы народу даем право, право сыграть, сыграть какую-то роль в, это, в этом слое. Какая фишка у вашей команды? Военная. Но без военной формы, да? Да, в этом и прикол, то, что мы военные, но не военные в форме. Это как настроение перед игрой и как, в принципе, шла подготовка к игре? Настроение, на самом деле, очень отлично. Мы хотим просто разорвать этот зал. И подготовка была, ну, как сказать, готовились, готовились до последнего дня.